всем привет очередная игра с открытым исходным кодом Авар зона 2100 это типа у нас real-time стратегия военная стратегия а, военная стратегия ну в первую очередь нас интересует конечно же конечно же исходники а, вот так давайте я вики клацну потому что download я только что клацнул и увидел что а там сразу а вот get source get campaign видео давайте вики что у нас на вики а, вики а, вики вики documentation communication а и искусство о Программинг, мы используем c++ и git uh -huh. О, карты. О, Linux compile. Короче, руководство по сборке под Linux. Так, кликаем. И. Э, и, и, и. Ну, давайте сделаем вот это: git клон. Копи, копи копи, копи, копи, копи. И склонируем дальше дальше установка зависимостей так debian ну у нас debian ubuntu поэтому поэтому сразу вот это все установим но скорее всего это все уже установлено потому что это уже не первая игра ладно короче я во втором окне терминала попробую это все установить <клыш> потому что это уже какая игра, даже не знаю, по счету Open Source. И как вы видите, ничего уже не требуется. У меня уже все это установлено. Так, пока это все качается. Пока это все качается, сейчас посмотрим, что тут еще написано. авто визавто. Ну, подождите-ка. Тут же вроде вот написано это еще, я понял, после всего этого надо еще проинициализировать все модули, потому что там еще куча модулей, их надо проинициализировать. Да. А, а вот сборка, вот. Вот. Автоген запустим, конфигур и мейк. Есть. Либо же про не. disable debug. Ладно, об этом всем вы, думаю, можете почитать более подробно сами. А я сейчас сделаю сделаю э, инициализацию всех модулей, как было написано. Э, вот. Есть там сейчас какие-то пати Ну, сторонние библиотеки еще скачаются и, и все такое. Э, вот. И сделаю вот это. Вот это. Инстал делать не буду. Потому что если каждую игру буду устанавливать, это у меня столько будет библиотек уже. Что потом я задолбусь это все чистить. Так, так, так, так, давайте посмотрим вообще, что это такое Warzone. Ну, вы, конечно же, можете поставить на паузу и ютубнуть. ютубнуть. Так, есть какой-то гид по Warzone. Ага, Real Time стратегия. По Pumpkin Studios. Вот так вот. Какая-то Pumpkin Studios. Так, оружие какие есть? Есть, есть вот такие вот оружия. А, я кажется, когда-то давно в нее играл, потому что она, по-моему, есть в репозиториях Ubuntu эта игра. Но я буквально так запустил, чуть поиграл и все. Компании не проходил, ничего не проходил. Формула с какая-то. А, это типа как рассчитывается урон? Ага. Понятно. Так, что у нас тут с модулями? С модулями вроде бы все. Значить пора это все собирать. Запускаем автоген. Давайте я вот так вот опущу. Есть у нас тут автоген. Есть, не обманули. Это хорошо. Значить делаем вот так аутоген SH. И чё? Вроде я ошибок здесь не вижу. Теперь Теперь, говорит, делай вот так вот. Конфигур и мейк. Ага. Ну, не дурак. Был бы дурак, не понял. А, нет, там вот так вот говорится. Понял, не дурак. Был бы дурак, не понял. Короче. Конфигур. Конфигур. Надеюсь, все пройдет хорошо. Есть, ошибок нету. И все, делаем мейк. Мейк. Но мейк мы делаем с помощью J10. Вот так вот. И понеслось, и понеслась сборка. Надеюсь, все будет отлично. Да, уже я увидел флаги C++11, он где-то, где-то используется. Так, что у нас тут дальше по игре? Ну, это стратегия, это мы уже поняли. Есть вики. Кстати, кстати, кстати, да, как мы видим во многих таких вот open source проектах, есть довольно-таки неплохая вики, какая-то документация, все такое. В отличие от каких-то коммерческих игр. Вот. Потому что в некоторые игры закрытые, платные, они, ну, как-то попроще. Меньше у них, меньше у них, меньше у них всего. Хотя, в принципе, есть такие, где все подробно расписано. Так, ладно, ладно. Я тогда нажму на паузу и потом продолжим. После того, как соберется. Ну, пока. Каких-то проблем нету, не было по установке, по скачиванию, по сборке и все такое. А, ага, вот первые проблемы. Не, проблем нету, установилась. Да? И где? И, и где? А куда она установилась? Так, это надо по майк файлу смотреть. Либо же не париться и сделать make install. А давайте сделаем make install. Make install. А вот теперь то error. А почему error? Наверное, потому что. Да. Надо судо делать. Так, а откуда оно хотело устанавливать? Мне мне интересно, где этот бинарник лежит. Давайте я сейчас поищу непосредственно бинарник. Вот. Давайте я сейчас, блин, зачем я вышел? Я сейчас поищу непосредственно бинарник. Если я его не найду, то я сделаю make install. И все так warzone 2100 так давайте поищем здесь find файл вот так вот опа вот тут ну я не знаю запустится он или нет Запустилось. отлично значит э, значит установки не надо так давайте опции э, ее опции 1024 да нормалек. А, а, а. Да пофиг, давайте запустим игру. Главное, чтобы игра запустилась. Синглплеер, новая компания, Альфа Гамма. Чудо такое. О! Все работает. Правой кнопкой зажал, покрутил. А, как уст... а вот стройка. Что-то можно построить. А, это эти наверное какие-то рис а командный центр а это что фабрика фабрику давайте тут построим не понял а почему а он все поехали строить правой кнопкой есть ну смотрите работает то есть сборка со сборкой проблем нету а -а -а -с со скачиванием исходников нету, с запуском тоже нету. Все, я выхожу. Эта стратегия поиграйте сами. Не, если конечно же вам интересно, как я буду играть, то вы пишите, я могу поделать обзоры по пару миссий, да, там просто тупо игра, вот и все. Если вам такое конечно же интересно, но таких вот обзорщиков на YouTube довольно много. Вот, короче, смотрите, куда она установилась, ну как не установилось, она собралась и непосредственно в папочке сорсы вот здесь прям бинарники валяются. здесь и объектные файлы валяются валяются кстати если хотите посмотреть по объектным файлам какие функции в этом объектном файле то можно сделать вот так вот nm да nm, NM такая туза есть и давайте wave, ваев и вы можете увидеть все функции которые находятся в этой библиотеке Ну это так так, так, так, так, так, так, так, написано на C++. Давайте проверим, что тут действительно какой-то код есть. Да, вот есть какой-то код. Скорее всего, видите, здесь вместо ну, табуляции именно табами, а не пробелами. О чем я говорил, да? Когда-то в своих видео я рекомендовал, что табуляцию измените на пробелы. Потому что вот в этом редакторе я открыл, и смотрите, какие отступы текст ну, не совсем уж и отформатирован, да, ну, ну, как бы, некрасиво. Вот, и в разных редакторах это может выглядеть по-разному. Короче, короче, на сегодня все. Всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.